Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале «Процветок». С вами Ловонос Петр. Сегодня о чем мы поговорим? О рациональных способах подвязки огурцов. Ну, э, как бы эта тема не очень актуальна в открытом грунте, но в закрытом грунте, где малые площади, эта тема очень актуальна. Все мы знаем, что огурец по своей природе – это тропическое растение. Тропическое растение, которое прикрепляется к разным опорам. Вот есть усики у него. Вот эти усики, и он цепляется за опоры и поднимается наверх. Как бы утеплиться, мы таких условий у него можем создать свободного роста, мы его подвязываем. Как подвязывать огурец? Способы есть разные. Кто-то, конечно, мучается, ставит колышки, и колышку постепенно через каждые 15-20 см подвязывает стебель огурца. И так подвязывает, подвязывает, мучается. Кто-то там существует щетку, Например, ставить сетку, ставить сетка, которая для вышеся растений. И, говорят, сам направляет эту сетку, он заплетает, заплетается в сетке, он как бы держится, как бы работает, сокращается. Но надо понять, что сетка больше подходит для открытого грунта, в закрытом грунте, где у нас мало пространства, и мы экономим каждый миллиметр нашего пространства, нам надо более рациональные способы подвязки. На ту производстве не открывающее крето, уже давным-давно... Придуманы способы подвязки огурца. Они известны уже где-то ну, полвека, если не больше. В чем заключается способ подвязки огурца в теплице? Значит, используется или полипропиленный шпагат, который вот сейчас передо мною, вот, или мод тащма используется, от этого смысле не меняется. Значит, внизу огурца мы делаем э, петлю, делаем петлю, такую не петлю, как бы двойной узел, двойной узел, и после этого мы этим э, шпагатом, то ли тосьмой, обкручиваем наш огурец и поднимаем вверх. Опять же, предвижу ваш вопрос. и скажут, Пётр Николаевич, а как нам крутить огурец Часовой стрелки или против часовой стрелки принципиально по огурцу это не имеет разницы потому что огурец хотя и растение, растения он идет по опорах при помощи усиков поэтому какую вы сторону закрутите против часовой стрелки или по часовой стрелке, это зависит как вам удобнее Закручи, заключили ваш огурчик он подниматься вверх Далее, что имеет уз... верху узел, связанные таким образом, что он будет ездить. То есть любое растение огурца мы можем подтянуть раз, и мы подтянули, подтянули растение огурца, и оно будет все стоять у нас прямо, оно не будет падать. Вот. это учтите этот момент, момент я покажу. И что, и что немаловажно при подвязывании растения огурца. Значит, у нас вот эти усы, они забирают наш урожай. Каждый ус понижает урожайность примерно на 20%. Поэтому сразу, когда мы подкручиваем огурцы, мы эти усы выламываем. Конечно, на малых объемах это можно сделать при помощи ножа, а на больших объемах это делается руками. Видите, очень просто. Шелкнули, ус оторвали огурца и все. Потому что каждое питание идет на рост этого уса, а он нам не нужен. Надеюсь, это вы тоже поняли. И маленький секрет от меня, как подвязываются огурцы. Как вы знаете, шпагаты, не, э, теплицы бывают разные, повыше, пони, по, теплицы повыше, пониже, они бывают различных размеров. Значит, что мы будем сделаем? Значит, на этом конце мы завязываем его над растением внизу, а потом вытягиваем шпагат. Значит, у нас может быть полтора и два метра теплица, для того, чтобы они не, не мучаться, Мы берем шпагат и потом просто-напросто конец, который будем набраться наверх, мы зажимаем ножом. Зажали, зажали, зажали ножом, и им потом смело бросаем через нашу э, опору, где мы будем, куда будем подвязывать огурцы. Вот. Бросили, мы поймали этот ножик, потом это самое, поймали ножик, вот, и, соответственно, оставим э, где-то полметра от э, высоты нашей, э, ну, или то, будь то проволока, будь то еще что-то такая опора, или будь то рейка, и отрезаем. Вот. Э, способ очень удобный, который позволяет и экономить шпагат, и в то же время, э, ну, к каждому растению подобрать нужный, нужный размер шпагата. Испробуй этот способ. Я знаю, что вы навсегда откажетесь. я от тех э, щеток, и от тех колышков которые ставите. Вы поймете, что огурцы подвязываются очень просто и удобно. Это раз. Во-вторых, э, осенью, когда придет пора уже ну, убирать откладывающиеся огурцы, э, ну, при такой формировке непросто, ну, труду, трудности нету. Отвязали шпагат, он вместе дернул, и ваш огурчик вместе со шпагатом уже достался из залитого грунта. Поэтому, я думаю, способ вам понравится. Ну, вот и, несмотря на его, что он старый, что он то самое, но он уже как бы, очень продуманный способ и обеспечит высокую урожайность огурцов в теплице. Поэтому возьмите его на вооружение. Смотрите наш YouTube канал, ставьте, ставьте лайки, а мы такие забытые старые способы еще повторим на нашем экране. Удачи вам и хороших урожаев!